Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с унитазом BD от немецкой компании ГРОЭ. Унитаз GroE Sensia АРЕНА с артикульным номером 39354SH0. Унитаз GroE Sensia АРЕНА – это совершенно новый мир чистоты. Познакомившись с ним, вы больше никогда не сможете от него отказаться, и это не преувеличение. Унитаз БД обеспечивает более деликатное и самое эффективное очищение по сравнению с использованием туалетной бумаги или обыкновенного биде. Groessen Arena полностью изменит ваше представление о повседневной гигиене. Унитаз БД имеет подвесной тип установки, который позволяет установить его на удобную вам высоту. Габариты унитаза в высоту 42,4 см, в ширину 37,5 см и в глубину 60 см. Вес унитаза составляет 40,5 кг. Он имеет антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие ГРОЯ Гиперклин в соответствии со стандартом C.I.A.A. Кокин и технологией Аквакерамикс, обладающая прочным герметичным покрытием, которое предотвращает появление накипи и имеет яркий чистый вид, позволит служить унитазу больше 100 лет. Данный унитаз безободковый. Его технология Грой в совокупности с антибактериальным покрытием унитаза обеспечивает максимальную частоту, ведь никакие микробы не скапливаются под ободком. Безободковая технология смывания Трипл vortex это эффективное, мощное тройное смывание, которое имеет низкое потребление воды – всего 4,5 литра в двойном режиме и 3 литра в одинарном. При выпуска воды в дальней части, в боковой и в основании чаши унитаза полностью эффективно очищают чашу унитаза. Главная особенность данной модели – BD состоит из комплекса функций и технологий по уходу за вашей чистотой. Функция BD имеет две автоматически регулируемые штанги, одна из которых стандартная, а вторая – дамская, которая имеет отдельную подачу воды. Штанги имеют разные виды и режимы струи. Один из них – это массажный вид струи, который помимо очистки приносит расслабление. Пульсирующие стандартные режимы сделаны для того, чтобы обеспечить вам максимальную частоту там, где это действительно необходимо. Строи имеют режимы регулирования напора, чтобы вы могли чувствовать максимальный комфорт при использовании биде. Встроенный проточный нагреватель обеспечивает для биде бесперерывную подачу теплой воды, температуру которой можно отрегулировать в любой момент. После использования биде в работу вступает функция фена которая завершит ваше использование унитаза BD и обеспечит комфорт и гигиеничность. Температуру потока воздуха также можно регулировать до приятного вам уровня. Особое внимание к функциям данного унитаза BD заслуживает его персональная система управления всеми доступными функциями. Управлять функциями унитаза или BD очень легко, это можно делать разными способами. Это можно делать с помощью кнопок, которые удобно расположены на корпусе, даже во время использования унитаза у вас не будет дискомфорта при управлении его функциями. Настенный пульт управления вы можете повесить на любую сторону, на удобной вам высоте. С помощью него можно полностью подтверждать и останавливать работу функций. Например, смывать воду сильным двойным напором или одиночным, либо выбирать режим работы штанги BD. Это может быть один из трех режимов. Первый – это сильный напор. Второй режим работы BD это слабый напор. Третий режим – дамский обеспечивает максимальную гигиеничность. Персонально управлять унитазом BD можно с помощью специального приложения GroEssensia Arena для смартфонов на iOS и Android. Помимо управления всеми функциями, с помощью приложения можно сохранять персональные настройки для отдельного пользователя, что позволит максимально комфортно использовать унитаз BD для всех членов семьи. Унитаз BD имеет встроенный угольный фильтр который убирает все запахи и держит унитаз и ванную комнату в надлежащей частоте. Штанги БД автоматически очищаются до и после использования, что не требует дополнительного ухода за ними. Медленно падающие сиденья и крышка унитаза БД сделаны из антибактериального дюропласта и имеют функцию автоматического открытия и закрытия. С помощью инфракрасного датчика крышка унитаза автоматически открывается при вашем приближении, а после вашего ухода крышка медленно опускается в прежнее положение. В комплекте к унитазу BD Groessensia Arena идет шумоизоляция, установочные элементы и шайбы для крепления, настенный пульт управления, угольный фильтр для очистки воздуха, набор для подключения воды, заглушка, кабель для электропитания. Дополнительно к унитазу BD можно устанавливать следующие компоненты – Инсталляционную систему Rapid SL специально для унитазов BD GroEssensia и установочный комплект для автоматического смыва GroEssensia Arena с артикулом 469 44 30 Установив комплект автоматического смыва GroEssensia Arena, с помощью пульта управления можно смывать воду одним из двух режимов, которые отличаются силой напора воды. Также пультом управления можно выбирать силу напора и регулировать температуру воды. Доверяйте абсолютной гигиеничности унитаза BD GroEssensia Arena его конструкции только прогрессивные технологии, которые в комплексе делают его на 100% безопасным и гигиеничным. Начиная от конструкции чаши и заканчивая специальными покрытиями, данная модель обеспечивает тройную защиту от грязи, бактерий и известковых отложений. В этом унитазе предусмотрено все для того, чтобы вы всегда могли быть уверены в его безупречной чистоте и безопасности. Мы являемся авторизованным дилером компании Груэ, поэтому вы можете быть уверенными в качестве гарантии продукции. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх и делитесь видео с друзьями.